Ани Лорак певица, композитор и автор текстов. Общеизвестную славу ей принесло выступление на Евровидении 2008 с песней Shady Lady, после исполнения которой Ани заняла второе место. И это не удивительно, ведь у ее голоса диапазон четыре с половиной октавы. Трудолюбие и упорство с самого детства помогли ей завоевать статус дивы нашего шоу-бизнеса. За свою жизнь Ани Лорак пришлось пережить интернат, но за это судьба вознаградила ее плодотворной карьерой. Биография Ани Лорак берет свое начало в провинциальном украинском городе, тогда это была еще Украинская ССР. Настоящее имя артистки Каролина Куек родилась 27 сентября 1978 года в Кице-Мане, что в Черновицкой области Украины. Сложное детство будущей звезды телеэкранов, подиумов и уважаемых концертных площадок было предопределено до ее рождения, мать с отцом рассталась, когда Каролина еще не появилась на свет. В итоге родившуюся девочку настигла полная нищета. Мать певицы рассталась с отцом, но Каролина получила фамилию папы, от которой пришлось отказаться в свете софитов. Семья после рождения ребенка жила бедно, Каролина была не единственным ребенком. В 6 лет мать решила отдать Ане в Садгорскую школу интернат номер четыре. Вместе с братом Каролина прожила там до седьмого класса, мама была не в состоянии прокормить детей, хоть и круглосуточно работала. Юная девочка хотела стать популярной певицей с четырех лет, но условия, в которых она родилась, диктовали судьбе свои правила. Оказавшись в интернате, Лорак не отказалась от мечты, девочка брала уроки музыки, участвовала во многих конкурсах местного масштаба, один из таких оказался для Каролины счастливым билетом в первые эшелон украинского шоу-бизнеса. Счастливым билетом для Ани Лорок стала победа в певческом конкурсе «Первоцвет» в 1992 году. На этом черновидце комфестивале она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой, который увидел в девочке талант и перспективную певицу. Победа обеспечила юной артистке первый профессиональный контракт. Несколько лет Ани Лорок под чутким руководством Фалесы постигала азы шоу-бизнеса, это длилось до 1995 года. В том же году продюсер пристроил певицу на популярную телепрограмму «Утренняя звезда». Там Лорак получила первую известность масштаба страны. Тогда они Лорок назвали открытием года. Девушка получила первую творческую награду «Золотая жар птица» на Таврийских играх. 1995 год стал для звезды настоящим прорывом. Карьера и гонорары девушки взмахнули вверх. Артистка заработала интерес журналистов и верную любовь поклонников, армия которых увеличивалась с каждым публичным выступлением. В 1999 году вокалистка удостоилась звания самой молодой заслуженной артистки Украины, а в 2004 году стала послом доброй воли ООН. Ани Лорак ездила на Евровидение 2008 от Украины, откуда привезла в Киев второе место для страны. На европейском музыкальном конкурсе Лорак представила песню Shady Lady, которая была выпущена отдельным синглом «Европа оценила украинскую певицу по достоинству». Кроме вокальных данных, за Ани Лорак заметили и потрясающую харизму. Девушка стала моделью у ведущих дизайнеров одежды. В Украине Ани Лорак является официальным рекламным лицом косметического бренда Oriflame. Проблемы на родине начались в 2009 году, когда Ани Лорак поучаствовала в туре с Украиной в сердце в поддержку Юлии Тимошенко. Украинцы помнили за певицы ее промах, но последней каплей в их терпении стала активная гастрольная деятельность Ани Лорак в России, когда началась война на Донбассе. Украинские националисты срывали концерты Ани Лорак, а в украинских СМИ появились скандальные высказывания в адрес популярной певицы. Согласно этим данным, они против позиции, которую Ани Лорак демонстрирует выступлениями в России. К тому же артистка не скрывала своей дружбы с российским поп-королем Филиппом Киркоровым. Творческое сотрудничество со звездами российской эстрады Тимуром Родригезом, Валерием Меладзе, Григорием Лепсом, Егором Кридом. Некоторые украинские артисты заступились за певицу, отмечая, что ее травли им непонятно. Политическая партия «Свобода» устроила Ани Лорак коридор позора перед Дворцом Украина в которой девушка пыталась попасть на концерт. Арсен Аваков заявлял в социальных сетях, что Лорак активно провоцирует общество. В один момент гордость страны, самая яркая звезда украинской сцены Ани Лорак превратилась из героя в изгоя. Обидно и несправедливо, когда политика вмешивается в сферу творчества. Не обращая внимания на критику в свой адрес, Ани Лорак продолжает гастролировать с концертными программами по России, Прибалтике. Искусство остается для певицы выше политических взглядов и амбиций, но в Украине Каролина пока воздерживается от гастрольной деятельности в целях безопасности. Личная жизнь Ани Лорак не скрыта дымкой неизвестности, как это предпочитают делать некоторые артисты. С 1996 по 2004 годы Каролина жила с продюсером Юрием Полесой, но их брак не был заключен официально. В 2009 году Ани Лорак официально вышла замуж за совладельца Тюртес Тревел Мурата Нучи Джоглу. Молодые люди познакомились в Турции в 2005 году. Муж Ани Лорак, турецкий поданный, но спустя год после знакомства с певицей переехал жить в Киев. В 2011 году у них родилась дочь София, которая традиционно получила фамилию отца. Весной 2012 года Софию крестили в Киеве, крестным отцом дочери Ани Лорак стал Филипп Киркоров. В интервью артистка отметила, что российский поп-певец занял в ее душе ту нишу, которую в детстве занимал старший брат Сергей. Юноша оберегал младшую сестренку, а когда Каролине было 9 лет, он погиб в Афганистане. Однако в начале 2019 года Аня и Тимур развелись. На сегодняшний день Ани Лорак активно приписывают роман с известным певцом Сергеем Лазаревым.